Друзья, всем привет, с вами Геннадий Стомин, канал Добрый Гена, и сегодня я решил рассказать о своем новом приобретении пиле циркуляционной 1300 Dexter. Что в ней шло? Ключ, линейка, патрубок, щетки, сама пила и диск на 24 зуба шел с ней. Хочу сразу передать привет всем гламурным, пафосным, те, кто любит Bosch, Макита и всякое, якобы, в кавычках, профессиональное говно, потому что на самом деле ваше вот это профессиональное пафосное – это говно. Можете мне больше ничего не рассказывать. Я объехал больше 10 магазинов в течение двух дней, э пересмотрел порядка 20 моделей разных фирм и остановился вот на таком вот примитивном, самом примитивном, можете даже сказать, аппарате за 3 700, не за 10, не за 7 900, не за 20 тысяч, который абсолютно отличает всем требованиям, которые необходимы для данных дел. А именно, первое, на что я обращал внимание при покупке? Вот это вот панель, да, подошва. Абсолютно отсутствует какой-либо люфт. Я ее ничего не дорабатывал, я вот так вот возьму. У нее нету люфта ни в каких заклепках. Если взять 2704 макеты или еще что-то, я лично там сам видел и на больше даже могу сказать, 55 люфты вот на этой подошве. Что в принципе вообще недопустимо. То есть вот это, здесь люфта нет, я не знаю, сейчас попробую. Вот. Но, но нету его бы ощущалось бы да и пальцами и в принципе он был бы виден второй момент то есть не при таком конечно не при таком вот зажиме причем зажим очень жесткий вот у меня стул наверное шевелится больше чем здесь люфта нету есть общая какая-то да общая такая нагрузка если это наверное давить но здесь и диск нету пропила если на такой вот. Хотя пропил, кстати, у этой пилы, по-моему, сколько? 66 миллиметров, Это вот от этой подошвы. Не при 45 градусов. Кстати, все очень легко. Все затягивается легко. Тоже люфта никакого нет. Второй момент, на что я обращал внимание. На люфт непосредственно диска. То есть, конечно, небольшой люфт, там 0,5 мм. Там, ну, самый, он должен быть, да? но не более того, вот у этой пилы, как раз она отвечает данным требуемым. Люфт, вот так вот, вот он, ну, сколько вот, вот как его сжать там, если только вместе со всем диском, я уж не знаю как, то здесь его, он не чувствуется пальцем, что уже хорошо, да, но и так, то есть э, за счет зубцов, то есть здесь люфт как раз может 0,3-0,5 мм, понимаете? Да, у данной пилы стоит диск на 190 посадочная 16, диск шел на 24 зуба, ну то есть самый-самый простой. Я сразу приобрел побо побо побольше зубцов, зубчиков, где, чтобы более чисто был пробел. А что касается вот этого защитного короба, да? У некоторых моделей, не буду называть их, у других, у этой. Выключены. Вот этот вот кожу, когда он, когда мы почему-то присоединяемся, здесь еще есть такой барабашек, да, то он очень мешает. Здесь вот я вот, вот беру табуретку, все, кожу ушел, он не мешает. Он абсолютно мешает. Даже табуретку вроде видел по квартиру. Но это не страшно. Кстати, здесь есть лазер, который абсолютно точно, по крайней мере, по метке 0 идет. Замерял угол 90, и здесь не взял с собой линейку, сейчас здесь нету. Но все, все четко. Я не рекламирую, я не сотрудник какого-то магазина. Просто, блядь, извиняюсь за свой французский, да? Не надо переплачивать за то, что не стоит того. Теперь послушаем шум. Кстати, лазер вот он получается. Сейчас я розеточку. Шнур 3 метра у него, что тоже, в принципе, потом вот лазер. Включается, выключается, видно его, да? Вот. Так вот наверное, в камеру даже видно. Вот. Что касается шума, давайте послушаем. Абсолютно, абсолютно ровно. А теперь просто шедевр. Беру одним мизинцем вибрацию проверяю. Вот одним мизинцем, у меня эта правая рука очень плохо работает. удобнее, компактный, за ту цену, который его продают, вот этот вот агрегат, он того стоит. И не переплачивайте, не слушайте миллион вот этих видео, где показывают и рассказывают о том, что вот там вот эта вот крутая штука, да, она крутая, либо им заплатили, либо они просто не думают о том, либо у них может есть деньги, о том, о чем они говорят. Данный аппарат я буду оборудовать, причем ну, не по прямому назначению буду работать, а хочу его прикрутить, и причем не вот на эту пластину, хотя для меня и это было немаловажно, так как, ну, когда делает производитель, да, работу, то хотелось бы, чтобы даже в том виде, в каком она эта пила сделана, чтобы она была сделана хорошо. Я это все откручу вместе с кожухом, совсем. всем, и... Хочу приспособить для циркуляционного стола, чтобы у меня был пропил ну, порядка там 50, может быть, чуть больше сантиметров, что, я думаю, у меня вполне получится. И То есть она у меня будет стоять на пластине и подниматься именно вот, вот таким образом. То есть не, это я не буду прикручивать, не хочу ее травмировать. Вот. Так что желаю всем удачи в покупках, думайте головой а не другим местом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Геннадий Стомин канал Добрый ген.